Всем привет! Это «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Меня зовут Елена, и сегодняшняя тема – «Как влюбляются мужчины и как влюбляются женщины». Это происходит совершенно по-разному у мужчин и у женщин. Давайте разбираться. Если говорить немножко простым языком, то у мужчины – Голова работает как несколько разных пунктов управления. Есть пункт управления, который отвечает за работу, есть пункт управления, который отвечает, допустим, за заплатить кредит, есть пункт управления, отвечает за машину, за спорт, за а, девушку, за жену, за детей. У него это все разные пункты, у него свои департаменты для каждой отдельной вещи. Как работает голова у женщин? У женщин это один такой большой-большой пункт управления, в котором все вместе. Женщина может смотреть телевизор, одновременно думать о том, что она сегодня обсудила с подругой, что приготовить на завтра, вспомнить, что утром муж ей не сказал, что она красивая, и еще подумать о 20 других вещах. Женщина может варить суп, говорить с подругой, одновременно листать журнал и смотреть, там, какие новые платья появились. У женщин все связано вместе, у мужчин не так. Поэтому влюбляются мужчины и женщины абсолютно по-разному. У мужчины есть один маленький отдел, который называется эмоции и чувства. И есть огромный отдел, который называется логика. И есть огромный отдельный пункт управления, который называется секс. У женщин все по-другому. У женщин это один большой пункт управления. И в этом пункте управления есть такой не очень значительный отдел, который называется логика. Огромная-огромная часть составляет это эмоции и чувства. И сексуальность, она где-то вот немножко частично в логике, частично в эмоциях, но она как-то вот перемешана со всем остальным. Поэтому, когда мужчина влюбляется, что он первое замечает? Красиво и некрасиво? Хочу не хочу? У мужчины сексуальность проявляется сразу же. Тут еще нет вопроса про чувства, тут еще даже нет логики. Она ему либо понравилась, либо нет. И мужчина никогда не женится, никогда не встречается, не заводит отношения с женщиной, если она ему сексуально не привлекательна. Поэтому, если мужчина находит женщину сексуально, то это ура, это классно, супер, он посмотрел, его основной такой важный отдел в отношениях сработал. Следующая задача, чтобы этот сексуальный момент перешел в логику, когда мужчина себе объясняет, а, почему я хочу быть этой женщиной, потому что она меня понимает, потому что она веселая, потому что она наслаждается жизнью, потому что мне с ней хорошо, она меня уважает. И мужчина начинает себе объяснять в голове, почему он влюбляется, почему она ему нужна. То есть он свою сексуальную потребность, свое сексуальное желание начинает объяснять логически. И таким образом мужчина влюбляется. Как влюбляется женщина? Так как у женщины огромная часть ее пункта управления это эмоции и чувства, то женщина влюбляется через чувства. Она говорит, он такой классный, он на меня так посмотрел, он задел мою руку, он посмотрел, когда я уходила, он мне открыл дверь в машину, и я почувствовала, или когда он говорил, я смотрела, и я знала, и внутри меня что-то. У женщины это все про чувства, у мужчины про логику, у женщины про чувства. И обычно, когда женщина встречается с мужчиной, ей намного проще понять, что она его любит, ну, как она себе рассказывает, то есть, увидела, еще завершила не знает, кто он что он уже влюбилась уже себе на разговор написала рассказала какой он классный причем это все на уровне чувства и эмоций она может быть даже не знает его друзей она не знает чем он занимается вообще как бы сколько он зарабатывает кто он в профессии может он э, вообще женатый не женатый вообще кто и что он какое у него хобби да Мужчина, ему нужно время, и поэтому происходит проблема, потому что женщина, как я кажется, она влюбилась сразу, без логики, а мужчина, он не может как бы, позволить своим чувствам вот так вот сразу проявиться, единственное чувство, которое он допускает, это сексуальность. Для мужчины нужно время, ему нужно время, чтобы соединить свое сексуальное желание с логической частью, почему он хочет быть с этой женщиной. И а, очень часто такая ошибка, да? когда мужчина знакомится с женщиной, он ее хочет, она ему нравится, и она чувствует, что она ему нравится, и она хочет с ним завести отношения, женщина сразу вступает в сексуальные отношения. И что происходит? Получается так, что женщина как бы хочет сохранить вот эти вот чувства, и очень часто идет на секс, чтобы как-то укрепить, развить вот эту вот а, возникшую страсть. А мужчина, он не успевает дойти до отделения логики. То есть он захотел женщину, он получил все, что хотел. И зачем дальше? А что дальше? Все, все получил, больше ничего не надо. Зачем? Все прекрасно. Поэтому женщина совершает ошибку тем, что они... А не дают возможность мужчине влюбиться в них. Если вы не видели моё видео о том, как влюбить в себя мужчину, семь важных вещей, которые должна делать женщина, я оставлю ссылку внизу. Поставьте палец вверх, если вам понравилось это видео, поддержите мой канал, поделитесь им со своими друзьями на Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере.